Вот, ребят, сегодня еще Солярис буду шить <твес> Тоже автомат 1.6 Ну, как Женьку я прошивал, то же самое Только здесь еще Евро-2 надо сделать Там, Удалили катализатор Вроде как и лямду надо брать. Да, сегодня прошиваю, кстати, читаю при помощи... Еще... Буду читать, точнее, шить при помощи OpenPort 2. Вот. То есть работает. А... В принципе, я уже поставил запись, ну, то есть читаться. Потом посмотрю, что за прошивка. И на ее базе же делаю человек. Да, швет, кстати, читает ровно так же, где-то 17 минут. Ну, в общем, <клышу> прошлю потом еще раз сниму. Ну вот, ребят, прошили, как бы все нормально, никаких проблем нету. Ее это она гораздо лучше. Еще колепнее. Да, и в экономичном режиме, я так понял, у тебя, да? Да. Все время. Ну то есть отличия в общем есть как таковое Отличия есть, при том грандиозные отличия Даже вот так вот по городу, когда я ездил да, вот Увеличение скорости и все остальное Расход топлива был 9,6 Сейчас 8,3 Ну вообще нормально, при этом как бы и подхват хороший И не дергает Ну у него равномерный рост Получается моменты И как бы не чувствуется Вот этих всех переходов, она плавненько идет До, самых, до самой отсечки то что в общем-то и добивались и всего навсего там ну чуть-чуть переделанная моментная модель и фазорегулятор просто правильно выставлен вот и все соответственно многих там пугают что там катализаторы всасывают там что-то такое так предупреждаю сразу же и говорю что всасывает их ровно потому что разрушается катализатор за счет потому что Фаза регулятора как раз выставляется так, чтобы дожигать выхлопные газы. То есть получается, он как бы травит своими же выхлопными газами, дожигает, и вот эта э, часть, как бы прогретого катализатора, перегретого, она начинает отслаиваться и влетать обратно в камеру сгорания. Если фаза регулятора правильно стоит, то никакого всасывания обратного не вообще не происходит. То есть, ну, катализатор в принципе должен работать и жить очень долго. Так что. Ну попробуем еще там потом на Kia, там еще тоже человек, он там гоняет постоянно, у него хитрая такая комбинация как бы Hyundai Solaris, но при этом впуск от Kia там с изменяемой геометрией и все такое, и прошивка Kia, Kia тоже по-моему стоит, на нем тоже попробуем, поиспытываем. Так что не забываем опять же ходить под видео, туда мне там все ссылочки на группы и жмем подписываться и колокольчик, ну и всем пока.